Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Я немножко попытался обнести для себя, во всяком случае, ясность о том, кто же, собственно, обстрелял восточный микрорайон Мариуполя. Сразу скажу, что я не претендую на достоверность, я не занимаю какую-либо точку зрения, я лишь пытаюсь в чем-то разобраться, чтобы сделать для себя выводы, кто же это, в принципе, мог быть. Естественно, ответы неоднозначны, но, тем не менее, каждый может сделать вывод сам для себя. В первую очередь давайте посмотрим видео там, где, собственно, рвутся снаряды и где они будут рваться. Остановим видео тут, поскольку дальше нас ничего не интересует. Что мы, собственно, на этом видео смогли понять? А, это часть микрорайона Восточный, самая окраина города. Я так полагаю, что этот, этот, это место... Съемка велась либо 61-го, либо 63-го дома, поскольку школа стоит во дворе. Вход, как мы видим, с этой стороны его нету. С этой, прошу прощения, с этой стороны он есть. Следовательно, съемка велась из одного из этих домов, либо 61-го, либо 63-го, куда падали снаряды. Снаряды падали за деревья. Я так полагаю, что либо за эти, поскольку непонятно из какого конкретно дома а, велась съемка, либо же за эти. Откроем Military Maps и посмотрим, что в этот момент здесь происходит. Видим те же самые, тот же самый район ту же самую школу, так чтобы, опять же, внести ясность. Давайте посмотрим номер дома. Номер дома 92. Вот он, 92-й дом. Соответственно, обстрел велся по этим позициям. На этих позициях, как раз, как мы видим, ведет свое наступление ополчения. Как раз на укрепрайон и блокпост украинской армии. Теперь, собственно, по попаданиям, которые, которые шли по жилому сектору. Я нашел несколько видео, давайте посмотрим их, я их уже перемотал до, до определенного момента, но тем не менее, наверное, стоит их посмотреть сначала. Оттуда. На этом моменте видео остановим. А на наших глазах дом номер, сейчас скажу, 165 а Точка падения этой воронки примерно, примерно вот здесь. Собственно, я провел прямую линию для того, чтобы посмотреть, откуда, собственно, мог вестись огонь. Потому что дальность разброса 200 метров, и тем не менее, плюс-минус он мог вестись оттуда. Я провел эту линию на 13 километров. Почему на 13 километров? Давайте посмотрим теперь Military Maps. Попадание. Вот оно. Видео которого мы сейчас смотрели. Сейчас посмотрим еще одно. Что же у нас находится в 13 километрах на... ну что это у нас? Северо-северо-востоке. Северо -северо Позиции артиллерии и вооруженных сил Украины. Куда мог вестись этот огонь? Я думаю, что осколочно-фугасные снаряды, которыми не так легко, собственно, навестись, могли... Могли, мог вестись огонь, судя по тому, что мы видели на первом видео, как раз по позициям ополчения. А это просто банальный недорасчет. Давайте посмотрим еще одно видео, чтобы убедиться, что а, как раз оттуда шли снаряды. Многоэтажки. Это, собственно, дело у нас обстоит уже через дорогу. Это у нас улица Олимпийская. Дом примерно 314-300. 310, здесь почему-то нет мировой. 304. И почему я именно здесь поставил точку, сейчас мы, я вам покажу. Итак, снаряд. Снаряд. Как мы видим, воронка расположена в ту, примерно в ту же сторону, что и на видео предыдущем. Если мы видим то, что здесь дом у нас стоит поперек, а здесь вдоль. И мы снова откроем карты. Эта точка падения примерно вот так. Шла вот так вот. Относительно, я имею в виду постановки домов. Дальность разброса осколочно-фугасных снарядов у системы реактивного огня залп 200 метров. Сколько здесь? 150 метров. Господа, я, опять же, не хочу и не претендую ни на какие... Ни на какую достоверность. Но тем не менее, это выглядит убедительно о том, что разброс, разброс 200-300 метров раз 13 километров, а это как раз в пределах дальности стрельбы прицельной реактивных систем залпового огня ГРАД, могли нанестись сил, вооруженными силы Украины. Просто из-за ошибки. Я никого ни в чем не обвиняю. Большое спасибо.